Доброго времени суток, друзья! Меня зовут Вячеслав, вы на канале Криптотеми. Утром просыпаюсь сегодня и вижу такое, такую ситуацию, которая, которую ждали многие, в том числе и я, уже долгое-долгое время. Но давайте с вами разберемся и подумаем, та ли эта ситуация и чем она может нам грозить в будущем. Итак, долгожданный момент прорыва который произошел вот этим вот импульсом да, и причем заметьте как он происходил да то есть движение продолжалось в флейте долгое продолжительное время вот это вот да то есть практически ничего не показывал абсолютно биток уперся он в уровень 6800 ну там 6850 и колебался в нем, колебался, да, показывая то, что я, ребят, не пробиваю здесь вот этот вот уровень, то есть я пока еще не собираюсь никуда выходить. Плюс мы видим, что здесь как бы трендовая такая еще образовалась уже длительное достаточно время, и ну, можно как бы судить тоже, что цены от нее отрабатываются, так как мы уже увидели буквально раз, два, три, четыре, а то и больше касаний, которое было к ней произведено, и от которого пошла отработка вниз. Вот, это же движение у нас повторялось здесь, то есть мы, он там колебался, колебался, колебался, вроде бы как ничего не происходит, объем уменьшается, это говорит о том, что естественно мы будем уходить вниз дальше и потом дает импульсную свечку красную вниз на больших объемах, практически аномально. Что это нам говорит? Это нам говорит о том, что ребята мы идем снова вниз, то что вот эти вот уровни... Один как бы был пробит, да, на втором он остановился, но ну, а это вот те, которые у меня отмечены, но ну, естественно это. Причем сила свечи достаточно огромная, да, то есть это как бы мар марубозу. Кто знает, тот поймет. Она импульсная. Она говорит о инициативе продавцов, о том, что перехвачена инициатива во флэте Полностью завладели они этим движением, и о том, что как бы определяет дальнейшее направление. Ну, собственно, так у нас уже происходило неоднократно. Да, Вы можете посмотреть. То есть, колебания, колебания, колебания, бац, импульсная свечка на больших объемах, все показывает направление движения. То же самое здесь, направление движения. И то же самое должно было повториться у нас на, в этот же раз. И э, я в том числе ждал, возможно, ну, не очень низких цен, но как минимум ну, вот этот вот диапазон он бы отрисовал. Это там 5,5-6 примерно. Здесь происходит совершенно другая ситуация. Показывая то, что ухожу на коррекцию вот этими вот малюсенькими свечечками, зелененькими, да, без объемов практически, то есть нет перехвата инициативы, нет ничего абсолютно и огромный выстрел вверх. Что на этом выстреле происходит? Естественно, все шортисты, которые сюда позаходили, а они позаходили, выбиты, вынесены и вот эта вот вся масса, которая находилась здесь, она естественно подогрела все это движение, что могло послужило топливом, естественно, до роста. Аж к 7800, ну практически, да, там 7,780, там плюс-минус какие-то пунктики. И в процентном соотношении это было что-то там порядка 25, по-моему, если я не ошибаюсь. Объемы пока сохраняются, но начинается как бы такая фаза противовеса, то есть показываем огромную тень. Вот, и естественно, давайте перейдем сейчас на 4-часовик, посмотрим, что... Там нам будет показывать. Так, ну то есть пока пока на этих объемах биток говорит о том, что, ребят, я, меня пока еще сверху придавили, пока еще как бы ничего хорошего не происходит. Но будем говорить о том, что день-то еще не закончен, да, а он только начал. И э, никто не может отрицать того, что все-таки он будет закреплен за вот этим вот уровнем. Что это означает? да? То есть это означает, что... Восхождение дальнейшее вверх оно наиболее вероятно, чем э, падение. Почему так происходит? Ну, это я рассуждаю чисто с технической точки зрения. Э, смотрите, во-первых, тренд у нас пробит, во-вторых, уровень, который удерживал э, нас в нисходящем тренде, пробит, пока что пробит, еще мы не можем говорить о том, что он за ним удержан. И как могут развиваться дальнейшие события? Да? То есть мы знаем классически, что восходящим трендом является то, где предыдущие минимумы и максимумы начинают расти. Вот, соответственно, что мы можем здесь увидеть? Мы можем увидеть здесь, естественно, тестирование э, уровня сопротивления. Сейчас он является уровнем поддержки 6840, после чего, возможно, возможно, конечно, восхождение вверх. И это уже будет хоть какой-то намек на то, что меняется, меняется сам тренд. Возможно, это не будет прям происходить сейчас, но это уже какие-то хотя бы первые звоночки того, что может тренд измениться на восходящий. Я имею в виду в глобальном да, диапазоне, не, не в локальном, там, а вот глобально. И, соответственно, начать, начать вырисовывать какие-то интересные для нас, для всех, цифры. Вот такие вот мысли, то есть буду конечно держать вас в курсе, естественно обрушилась как бы на голову всех крипто трейдеров, да и не только крипто трейдеров, а в принципе всех трейдеров, наверное вот это вот событие, с чем оно связано я пока еще не знаю, то есть сразу как увидел, сразу пишу вам эту всю информацию, весь Криптопортфель подлетел за вот эти вот сутки на 9,6 процентов, ну он, я так понимаю, был выше, пока биток еще здесь находился на хаях, Вот, но сейчас опустился до 9,6 процентов. Что? Как вы понимаете, достаточно большая цифра. Напоминаю вам еще про наш канал в Telegram. Там мы даем бесплатные сигналы по торговле на крипте и на форекс, Ведем месячные отчеты относительно своей торговли. Есть открытые счета, где вы можете залогиниться и смотреть, как ведется торговля. Об этом обо всем есть информация. И ссылочку я оставлю здесь в аннотациях, чтобы вы смогли посмотреть это видео по поводу открытых счетов. Также напоминаю, что этот канал будет бесплатен до декабря. Вы можете заработать достаточно неплохо. Пока у меня все, поэтому подписывайтесь на канал Телеграме. подписывайтесь на YouTube канал. Будет дальше информация, готовим интересный контент, готовим интересную информацию. Поэтому до новых встреч, друзья. Пока!